которое позволяет искать бутылочные горлышки, искать главное ограничение, это ограничение расширять. Сейчас я предлагаю для того, чтобы ну, с точки сдвинуться, трение покоя преодолеть, сделать предположение. Значит, каждый, как вы считаете, какой ключевой показатель вам нужно контролировать на брифинге для того, чтобы исключать слабые звенья в вашем конвейере У кого-то, может быть, это будет верхний уровневый показатель, это прибыльность вашего подразделения, у кого-то, может быть, это будет технический показатель скорость пропуская способность там, вашего конкретного цеха в тоннах в час. У кого-то это, может быть, будет время взаимодействия, время реакции на обращение клиентов и так далее. Этот наш показатель, главная его задача какая? Выделить то место, куда нужно направить силу. То есть показатель нужно вытаскивать. Показатель может быть меняться от месяца к месяцу. Показатель нужно вытаскивать те проблемы, которые нам мешают работать. Например, мы маемся из-за того, что у нас плохая стыковка на стыке службы. Мы медленно забираем там, не знаю, реализацию. И вот этот показатель нужно вытащить для того, чтобы на нем фокусироваться, чтобы вы понимали, что в этом месте вам нужно сделать нажим, все ваше внимание направить сюда. То есть смотрите не на то, как вы в целом хорошо или плохо работаете, для этого вы потом свою другую модель показателей выработаете. Это упражнение на выявление того места, куда нужно направить свои силы. Вы же внутреннем утреннем брифинге определяете задачи на день себе, да? этот показатель, это будет вам подсказка. Вы смотрите на показатель, он в норме. Значит, вы можете задачами развития заниматься. Смотрите на показатель, он отстоит. И значит, вы берете приоритет задачи на то, как этот показатель подтянуть. То есть вот по какому критерию мы выбираем показатель.